Встречай «Макси-такси». Скачивай приложение и регистрируйся. Выбирай подходящее авто и рассчитывайся любым удобным для тебя способом, накапливая бонусы, которыми можно рассчитаться в будущем. «Макси-такси». Доступно в App Store и Google Play Market. Хотите подобный видеоролик? Звоните или заходите на сайт 70defis30.com.ua, чтобы получить больше информации. Студия бизнес-анимации 70 на 30. Рекламные видеоролики для малого и среднего бизнеса.